Как начать себя любить? На мой взгляд, это не совсем корректный вопрос. Вернее, совсем некорректный вопрос. Правильнее всего этот вопрос переформулировать так, как начать принимать себя такой, какой есть, ну или таким, какой есть. Да? Как начать принимать, вот позволять себе вот таким вот такой вот быть. И для этого шаг номер один ⁇ это начать общаться с собой. Некоторые люди живут, знаете, вот как в бинокле. Вот, вот на мир смотрят как вот сквозь бинокль и на себя вообще не обращают внимания. На свои желания, на свои потребности. Вот есть окружающий мир, и я взаимодействую с ним. Вот я делаю то, что хочет от меня мир. Да? То есть Полное обесценивание себя, то есть вопроса про себя, что я хочу, вот такого вопроса даже не задается, да, что я хочу на самом деле. То есть нужно начать задавать вопросы себе, да, что вот, от головы да, в сердце, что я хочу. Нужно общаться, говорить с собой. Но вторая ошибка, которую часто люди допускают, они говорят себе, там, я себя люблю, я там это вот, себя принимаю, но они не слушают ответы, да, они не задают вопросы себе, а я чего хочу, да, тело, а ты чего хочешь, да? То есть первое, начать принимать себя, позволять себе такой быть, да, с достаточно снисходительно относиться к своим недостаткам. И второе, это начать у себя же, да, у своего тела, вот у своего подсознания спрашивать, что я хочу, что мне комфортно что мне нравится, как я хочу жить, какой я хочу жить, как я хочу жить для себя, не для того, чтобы соответствовать ожиданиям других людей, а как я могу, как я хочу жить, чтобы самому наслаждаться жизнью. Ну и дальше уже, когда вы примете, примете себя, когда вы начнете себя слышать, когда вы начнете позволять себе быть, позволять себе отстаивать свои интересы, Тогда уже вопрос, как себя полюбить, не будет стоять. Там будут уже совершенно другие вопросы.